Всем здравствуйте! Меня зовут Анастасия Бутурлина, я жительница муниципалитета Кронверская, и я полтора года уже занимаюсь активистской деятельностью, занимаюсь уделенением своего двора, других дворов и различным благоустройством в своем муниципалитете. Спустя полтора года своей деятельностью я поняла, что я хотела бы сама заниматься. Этим же делом, но уже имея больше полномочий. Поэтому я начала путь свой по выдвижению себя в муниципальные депутаты. Хочу стать кандидатом муниципальные депутаты. И сегодня вам покажу, как это все происходит в нашем МОО Кронверском. Итак, открываем официальный сайт внутригородского муниципального образования МОО Кронверска. сайте у нас есть опубликованный адрес, по которому располагается комиссия а, ИКМО Кронверская, улица Большая Монетная, дом 117. Мы прямо перед этим зданием. Однако ни одной а, таблички о том, что здесь располагается ИКМО, мы не нашли. А, у нас здесь есть а, решение на этом же сайте. А, вот сейчас я его скачаю. Скажи мне. Нет. Так. Так. Решение. А, можете Утвердить схему избирательных округов для голосования на выборах депутатов внутри городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверская. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. В течение пяти дней опубликовать настоящее решение в газете «Кронверский вестник, разместить на сайте Кронверская. Контроль за исполнением возложить на главу муниципального образования Блахина, или Блахина, я не знаю, как буквально его фамилия звучит. Ну, соответственно, дальше описаны границы округа. Собственно говоря, самое главное, что решение от 21.11.13 года, номер 19. Последнее обновление на сайте было 10 июня, ну и, соответственно, да, специально показываю, да, вот, дата изменения 10.06.19. То есть 10.06.19 в 11.25 они разместили решение от 13 -го года. А Решения по девятнадцатому году, к сожалению, нет. Но мы все равно пытаемся, так сказать, ну, меня зовут Дмитрий Гусев, кто не знает, я руководитель общественного проекта «Делайте правильно», занимаемся мы благоустройством городов, ну и, соответственно... Да, спасибо. Соответственно, моя задача помочь Анастасия найти веселый и забавный квест, который называется Найди избирательную комиссию муниципального округа Кронверский. Сейчас сразу заодно посмотрим время работы. Вот. Теоретически, они сегодня должны работать. Вот. Так, сейчас, секундочку. Ну, мы в принципе сюда пришли а, потому что у нас есть все основания полагать что а, начало выборов решение о заседании муниципальный совет уже, а, уже вы да, у него заседание вот. а, соответственно все просто всеми возможными способами это решение пытаются не дать нам прочитать и ознакомиться с ним а, мы пробовали найти муниципальную газету Мирок не мог бы взять найти мой телефон. Ну так вот. А, в библиотеки мы ходили. Мы подавали везде а, жалобы. Мы составляли акты. Но ничто нам не помогло даже найти эту газету. А, и... Только это но еще много факторов которые мы видим как ведет себя муниципальная администрация насколько они держат нас за людей которые ничего не смогут сделать с этой системой это как раз и стало толчком для сегодняшней акции Так, давай сейчас, мы... сейчас еще один момент я зашел вконтакте значит здесь как Муниципальный округ Кронверска, информация, соответственно, адрес здесь указан совершенно другой. Улица Ленина, 12, дробь 36. Это, Это нас... муниципальный совет и муниципальная да. администрация. Вот, ну, соответственно, мы знаем, что у нас есть два адреса ад... муниципалитета Кронверска, в одном сидит администрация, в другом должна быть комиссия. Ну, соответственно, сейчас мы пробуем зайти в комиссию. Пойдемте. Тут еще есть домофон, мы попробуем нажать и на кнопку. Представлю, что я инвалид. Да, мы так... Вся, сигнал есть, слышно? Нет сигнала. Да, нет, нет. нет сигнал. абсолютно все. Да, да, да. Сигнала, к сожалению, нет. Власть нас не слышит. Сегодня мы составим акт о том, что мы пришли в ЭКМО, но их просто не находилось на месте. Помимо этого, мы бы хотели также оставить одно сообщение для жителей муниципалитета Кронобрудская. Так, сейчас. человека, который пытается найти выборы. Комиссию, видимо, недостаточно просто желать выдвинуться а, муниципальные депутаты, стать кандидатом. Действительно, нужно провести тщательное расследование и все-таки найти людей, которые должны. Так, друзья мы находимся на улице большой монетная дом 117 здесь располагается в этом доме икмо а, кромверская и так как ну есть подозрение что выборы уже объявлены должны икмо само работать для того чтобы а, ну точно зафиксировать о том что по этому адресу нету не не работает нигде икмо здесь даже табличек нету нигде хотя вот Именно здесь вот показано, что это местная администрация, здание, до да, отдел опеки и попечительства, где вот расположено само ИКМО, но здесь нету таблички о работе ИКМО, нету информации о времени работы, поэтому сейчас еще для полноты эксперимента мы обойдем дом, чтобы показать, что по этому адресу нигде нету информации и нету самого ИКМО. Но я считаю, что мы попробуем ее найти и ну, не факт, что у нас получится. Ой, не факт. Так, обходим дом. Вот она. А, так, напоминаю, большая монетная, дом 1,17. Вот это историческое здание, красненькое. Кто живет на Петроградке, прекрасно знает это место. Так, идем дальше, просто обходим дом. Может быть, просто мы не заметили. Может быть, мы и дураки, понимаете? Причем, чтобы найти этот дом, нам пришлось пользоваться Яндекс-картами и сверять их с google картами потому что таблички с адресом дома на доме тоже нет. Анна, они получают зарплату, они работают, естественно, они должны быть на месте за восемнадцатый год и здесь можно прочитать на титуле да на как бы обложке о том что это именно кронверская да и это герб, здание герб кронверского то есть кронверская тут есть и почему-то единая россия тоже здесь есть ну, чем насрали тем и пахнет а, ну значит, смотри здесь по документам основание постановки на учет в качестве нуждающихся в живых помещениях но это скорее документы соцпеки да мы без так, идем, обходим дом, друзья, ищем ИКМО Кромверское. Дойди, да, дойди до конца Вот дома. дохожу до э, конца дома, дома, чтобы всем было понятно, что здесь э, вот она, кромка дома, конец дома. Здесь мы видим просто нигде никаких объявлений. Здесь э, живые, ну уже живые помещения, здесь парадная размещена. Просто попробовать открыть. но ну, опять же, что мы здесь делать? Здесь никаких объявлений даже нет. Да. Идем дальше. Пойдем дальше. Пойдёмте. Так, заходим в арку дома. Может быть, где-нибудь здесь в арке дома находится. Здесь есть какая-то дверь. Да, возможно, она откроется. Да, это квартира номер 17. А, все, все, все, и понятно. А, здесь есть тоже какая-то дверь. На ней тоже ничего не написано. Действительно? Может быть, и нет, чего? постучись по... этому. Зачем, Мешает Ну, как зачем, может быть? Попробуем открыть. Нет, закрыт. Да, возможно, в этом углу мы что-нибудь обнаружили. Здесь кроме рекламы наркотиков ничего другого нет. Действительно. Нет, подождите, ну просто для полноты эксперимента мы открываем... Нет, здесь какая-то дверь непонятная с рекламой да, наркотиков. Есть еще вот дверь вот такая, но это скорее в подвальное помещение. Да, мы ее открыть, тут замок. Нету Нет информации тоже никакой. Вот здесь парадная. Ну, так хотя бы Такие похоже. Это дверь, то и которая выходит на улицу. А, да. Но здесь, да, черный вход, но здесь нету тоже ничего. И никаких объявлений нету о том... Ну, это Потом... чёрный вход и дворный вход. А, здесь дальше, что у нас? Ну, тут даже паутина висит. Видно, что эту дверь не открывали очень давно. Так, дергаем. Не, нет, не хочет. Здесь дверь тоже без никаких... То, ой, тоже, ой, тоже, ой, и, ой паутину, провалился он он провалил. Поэтому как бы, предполагать, что здесь находится избирательная комиссия Которая принесла, а, точнее вынесла решение 10 июня Тоже крайне сложно Но мы не можем, не, мы не можем забыть о том, что до сих пор а, что мы не нашли То есть действительно, дверь могла подкрыться паутиной За то время, пока они не присутствуют на своем рабочем месте Ну, если Так, обходим дом. Здесь какие-то решетки. Тоже без уведомления, без никаких вывесок. Стоит замок. Как говорят сюда, нужно было предпринять все достаточные и необходимые усилия для поиска избирательной комиссии. Вот мы сейчас эти самые достаточные и необходимые усилия прилагаем. Значит, смотрите, здесь на самом деле уже другой адрес. Здесь 15-й дом, но все равно мы в 15-м доме попробуем. Просто они совмещенные два дома рядышком так, и это смотрим. Так, ну все равно мы в дружбе тоже попытаем. Нет дружбы нету. Вон там есть дверь какая-то. Это подвал. А, это подвальная дверь здесь. Да, здесь набирают воду, поэтому... Я понял. Вот, вот стоит щит МПО То есть, может быть, они вот там затаились. Да, тут даже есть какая-то подсказка. А, кстати, Давайте изучим. Что же здесь? Положение нужно. о лицензировании розничной продажи алкоголя. 20 июня пройдет горячая линия по вопросу противодействия незаконной деятельности разукомплектованию транспортных средств. Бесплатные консультации. Ну и, конечно, портрет нашего задательного Великого. Великого собрания. что здесь такое? Не знаю, что здесь такое, но здесь все закрыто, написано молодежный технический каворкинг. Не знаю, что это такое, но... восково 7-8. Так, ну это и другой дом на самом деле. Кстати, что... да, по поводу качества благоустройства. Много лет рассказывают, что если грунт выше газона, соответственно, все это стекает при каждом дожде на проезжую часть. Вот грязная проезжая часть. Вот грунт, который сантиметров на 20 выше, Так, мы по выборам пришли. Нет, понимаешь, я, я, я объясняю, почему этих людей надо выгонять, просто показывая да, примеры да, их профессиональной некомпетентности. Я понял. Так надо гнать с раной Вот, Кроверская домка. В действительности я потому и стараюсь сейчас выгонять в муниципальные таблетки кандидатов, потому что меня не устраивает... Таким образом они проводят свою деятельность. Меня не устраивает, что когда я подаю жалобу на газон, мне привозят землю, даже хорошую землю. Но при этом они мне отправляют ответ, что все, газон высажен, Но я смотрю на эту землю, а в ней просто нет семян. Понимаете, а из чего расти газон, если нет семян? Друзья, мы обошли весь дом Не нашли работающий ИКМО Надо здесь проверить, что здесь такое Конфетки, бараночки Сейчас мы спросим Конфетки ИКМО муниципального образования Кромверска здесь? А рядом, спасибо. спасибо Вот нам продавщица Подтвердила что? А здесь парадная. О, о кстати, о, смотри, парадная открыта. А ну зак. Парадную, ну это парадная, друзья. Вот она, что. О, и здесь все закрыто. Заходи. О, Ты да. Заходи, заходи. Просто я здесь покажу. может прерываться ну, трансляция. Здравствуйте. Разыскиваем ИКМО Кронгерская. Избирательная комиссия муниципального округа Крогерский. Подскажите, пожалуйста. Спасибо. А, все, спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо вам большое, спокойно слушаю. То есть мы не обманули сервисом, будем подтверждать, что комиссия должна превратиться а, сразу справа от входа в эту парадную. Выходим из этой парадной. И что же мы видим? Мы попадаем на тот же самый угол, с которого все началось. Вот он. Вот он, этот дубов Мы снова стучим Ни хрена Мы снова звоним Ни хрена Мы просим помощи, мы взываем о помощи Взываем, практически на коленях Нет, ну на коленях, это, нам... понимаешь, это... я все-таки коренной житель Ингрии Поэтому стоять на коленях Но никто чмом... даже инвалиду в нашей стране вот таким образом работает избирательная комиссия муниципального образования Кронверский. Я передаю большой привет господину Макарову и хочу ему напомнить одну банальную мысль. Господин Макаров, а Путин-то не вечен. Друзья, теперь мы должны составить акт о том, что отсутствует на рабочем месте ИКМО, кромверские и сейчас мы составим акции, подпишем. Еще я предлагаю подать жалобу в горе сберком. Можешь найти на телефон горячей линии горе сберкома, пожалуйста. А сейчас мы пока акты составим. Мы должны составлять акты в двух экземплярах? А, значит... Ну, тебе один друг, а лучше в двух. Лучше у кого-то у тебя, а второй уже Хорошо. Да. Сейчас займемся составлением. Так. Прошу прощения, не могли бы подержать. Но если вы, то, вы, я с тобой тоже покажусь обратно. Из Шарлова Холмса был кандидатом на исполнение Можно громкую связь, чтобы ну, люди тоже видели, знали, что говорить. Да, В таких конечно. случаях жалобы все оставлять. Линия занята. Сейчас мы звонили по телефону 241 59 41 трубку не взяли это горы сберком правильно? Да, это горы с а, все телефоны взяты также секунду значит вот три телефона 570 17 77 это там где линия занята 241 59 41 это там где не взяли трубку и сейчас звоним по 318 80 18 Обратите внимание, здесь вообще неверный номер Пробуем набрать еще раз Друзья, если кто-то смотрит нас из Горизбиркома Или если есть телефон Горизбиркома Продиктуйте нам, пожалуйста Где мы можем точно дозвониться И оставить жалобу на то, что ИКМО Кромверская не работает Значит, Макс, выборы были объявлены по нашей информации еще 10 дней назад. Соответственно, ИКМО Кромверская должно работать в том числе и в выходные дни. Итак, давайте начнем. Здесь ситуация настолько, что даже здесь нет ни объявления о работе, ни вообще вывески, что Спасибо. здесь находится ИКМО. Друзья, я прошу да. по распространять эту трансляцию. Посмотрите. Мы сегодня находимся по адресу Большая монетная, дом 1.17. По этому адресу расположена Икмо Кромверская. Это Петроградский район. Сегодня Анастасия пришла регистрироваться в ИКМО, узнать информацию о том, когда они будут работать, узнать о документах, которые они которые были ну, выпущены, о нарезке, которые говорится в постановлении, принятой 10 июня. И, то есть вопросы вообще узнать у ИКМО. Но, к сожалению, по адресу здесь мы спрашивали у соседей, то есть и магазин, который работает, и у охранника в жилом доме о том, что да, действительно, здесь находится икно, но почему-то оно не работает, и здесь нет никакой информации. В общем, ребята, я сделал порядка 20 попыток набрать номер 570-1777. Да, делаю попытку еще раз, просто чтобы вы видели. Вот, линия все время занята. То есть в горы сберком тоже невозможно дозвониться. Так, я тогда сейчас им тоже твитну. Может быть там, но в твиттере у них есть информация какая-нибудь. Откуда у них информация? В твиттере, если у них нет информации. На сайте. Нет. за невольную паузу просто сейчас готовим э, акт о том что комиссия не работает ну соответственно дальше продолжаем искать а, и... также мы приходили к этой двери 19 июня у нас уставлены акты о том что мы пришли а соответственно дверь в также была закрыта в рабочее время а, ты не мог бы ознакомиться и так, мы, ниже подписавшиеся, пришли в ЭКМО Кронверское, которое находится по адресу Большая Монетная, дом 1-17. Но доступ в ЭКМО был закрыт, так как на двофонный звон, звонок реакции ответа не было, так же, как и на в дверь. Все то же самое можно писать от сегодняшнего числа и... Как бы... И ваши подписи. Да. Хорошо. Еще. Хорошо, я частично уже составила для нас акт. Мы далее подпишем его все. Угу. Текст. Мы, ниже подписавшиеся, пришли в ИКМО Кронбергская, которая находится по адресу улица Большая Монетная, дом 1117. Но доступ в ИКМО был закрыт, то есть на домофонный звонок реакции и ответа не было фиксируем это а, и также как и наступает дверь мы стучались нам по опять давайте еще раз может вряд ли же макты нам ответят ждем ничего не работает Хорошо. Время только укажи. Да, время у нас, давайте посмотрим. 13 часов. 13 часов. 13.04. 13.04. Дата и время составления авто. Улица Большая Монетная, с чемпион 11.17. Можешь дописать угол Склонверской. Улицы дома 1.17. Боюсь. Ты не бойся, что, что, я, что я запутаюсь? составляем акт о том что не муниципально это икмо избирательная комиссия муниципального образования кромверская по своему адресу сегодня не находится так же как и предыдущие дни и составляем акт если кто-то знает может скинуть телефончики горе где мы можем подать жалобы просим это сделать на сайте телефоны которые указаны почему-то не никто не поднимает трубку хотя Горысберком должен работать все время. Сейчас выборы уже начались. Подайте, пожалуйста, жалобу в горы Сбирком на то, что КМО Кромерское просто закрыто. И даже в ни один этапнички нет. Обозначение, что здесь располагается графика. Там данные, да, есть? Да, там данные Тогда не буду показывать. Пропала комиссия, друзья, мы ее разыскиваем. Если вы найдете этих людей, попросите их выйти на работу, выставить график работы. Да, я тоже а мы давай давай, вот сейчас ручка закончилась не с двоих ручка закончилась я могу достать еще одну давай, пойди и скажи что ручка закончилась, давай я тоже подпишусь хорошо, там у человека единственная ручка так что я сейчас загляну кому-нибудь в магазин и доставлю еще одну давай, давай друзья, напомню, мы находимся на <смех> <смех> Это столько муниципалитетов, не найти выборы? Значит, докладываю. Два дня подряд я пытался попасть в избирательную комиссию муниципального округа Петровский. Это фактически личный округ вы что, вы uh, спикера законодательного собрания господина Макарова, вот, который очень много говорит о чести о честности, о достоинстве, о патриотизме, вот, вообще так сказать, ред, редкостный, так сказать, патриот, можно даже сказать сказочный, вот. и, соответственно, избирательный округ Петровский – это мой округ, в котором я живу, и я попытался в него зайти для того, чтобы узнать, когда же все-таки будут выборы. Но, к сожалению, меня туда не пустили, несмотря на то, что там были голоса. То есть там слышно, что за дверью голоса есть, то есть там люди есть. Но ни на звонки, ни на стуки комиссия дверь не открыла. Из этого я делаю вывод, что господин Макаров, спикер Законодательного собрания Петербурга, и те люди, которых он поставил в избирательную комиссию округа Петровский, очень хотят в нашем городе Майдан. А других объяснений ограничения прав граждан участвовать в выборах лично я не знаю Вот, Макаров хочет Майдана Значит, друзья, я вижу, что вы комментируете насчет времени работы Естественно, мы знаем, когда указаны работы, часы работы на сайте, адрес Опять же, заявляем, что выборы по информации выборы объявлены и э, должна, эти ИКМО должны работать уже сейчас. Поэтому мы ежедневно приходим и фиксируем, ну вот здесь не ежедневно, ежедневно приходят кандидаты и фиксируют о том, что ИКМО не работает чтобы потом можно было это оспорить, в том числе в судебном порядке. Да, так же, как и библиотеке. Так вот что, друзья, там и... кто ржет или кто издевается, я просто вас сейчас забаню, потому что ну, нафиг вы сдались. Умники тоже нашлись. Так. Сейчас Красимир пока заполняет акт, я не, не показываю, не показываю я персонально я, естественно, не показываю, я показываю улицу, вот люди ходят, вот э, так сказать жители округа, избиратели, граждане, у них есть права, у них свободы должны быть, вот. есть, конечно, и обязанности в виде уплаты налогов, но если права граждан нарушают, не совсем понятно, зачем эти налоги нужно платить. Вот. Сейчас Красимер запишет сказать, в акт свои данные, чтобы подтвердить так сказать, своей подписью свое присутствие возле округа. Вот. Сразу обратите внимание, меры безопасности. Вот здесь вот камера висит одна, вот там вот камера висит другая. То есть округ находится так сказать под плотным видеонаблюдением и в принципе можно для суда затребовать камеры записи с видеокамер когда именно мы подходили для того чтобы попытаться попасть в избирательную комиссию конечно это не сработает мы все прекрасно понимаем как работает российская судебная система вот. Но, ну, во всяком случае, это, мы предпринимаем необходимые и достаточные усилия для того, чтобы, так сказать, попытаться все-таки найти избирательную комиссию. Это, это, да, надо понимать, что участие в муниципальных выборах – это всегда квест. Сначала нужно найти избирательную комиссию, потом нужно с комплектом документов подать эти документы, и, соответственно, на входе вас может ждать закрытая дверь, вас могут ждать крепкие парни, вас э, может ждать э, смешной клоун по мимикамерам как было у меня в 2014 году, когда мы под камеру отдаем человеку документы, а он говорит, я у вас эти документы не возьму, вот, приходите когда-нибудь потом, или отправьте их по почте. вот. Ну и плюс карусели, когда люди на нанятый муниципалитетом просто имитируют очередь их по очереди вызывают там один документ второй документ третий документ в результате настоящие кандидаты свои документы подать не могут следующий этап квеста это решение комиссии по следующий этап квеста это заседание избирательной комиссии по регистрации кандидатов на этом этапе могут отказать по формальному признаку Неправильно оформили документы, не все документы Избирательная комиссия решила вас не регистрировать И на этом этапе, соответственно, ваша избирательная комиссия Точнее, компания может быть сорвана Потому что вам придется ходить по судам И доказывать, что вы не верблюд Естественно... Ой, участковый, похоже, идет Давайте его спросим Ой Не, он убежал вот всегда. Вот как только есть. нужна полиция, ее сразу нет, она сразу убегает. Вот. А как только, так сказать, стоишь в одиночном пикете, там хочу честные выборы, там, или там, цитируешь Пушкина, Филатова, вот тогда сразу вяжешь. Вот. Но у меня было несколько примеров, когда меня вязали за стихи Пушкина, Филатова, нет. Маяковского и так далее, на Невском проспекте. Вот. В принципе, да. Слушай, Казимир, давайте действительно дойдем к человеку. Зачем? Ну, спросим полицию. Может, он скажет, где избирательная комиссия находится. Да нет. Значит, у меня два предложения. Первое. Сейчас пойти к муниципалитету, может быть, там есть какая-то информация, да. тоже зафиксировать. В принципе, муниципалитет не должен работать в субботу, а не работать по будням, но возможно, так как выборы сейчас, у них размещается где-то на информационном стенде информация. Мы в любом случае должны зафиксировать это. Идет трансляция, мы потом эту трансляцию в том числе предоставим в качестве доказательства, скажем так, если нам все-таки не удастся сегодня найти и ИКМО «Кронверская». Соответственно, я предлагаю подойти сейчас к муниципалитету, он находится здесь рядышком Ленинск, улица Ленина, чего там? Сейчас, да. Твой пить. двор в каком направлении? Мой двор в том направлении. Да. Библиотека в каком направлении? Библиотека далеко, Каменостровский 34, ну тоже недалеко. Тут все 34 Давай сейчас идем в Викмо, да. а потом идем в библиотеку. Хорошо. Хорошо. Как интересно что а же у них понимаем? еще у них есть еще один адрес у мало да но мало клонверская кон да. малая пушкарская дом 36 да. кто-нибудь что-нибудь понимает У них много адресов Здравствуйте. Здравствуйте. У нас все хорошо, но может быть вы нам поможете. Дело в том, что мы ищем избирательную комиссию муниципального округа Кромверская Они должны находиться вот по этому адресу и они должны сейчас работать. Да. Ну, потому что выборы уже объявлены, соответственно они должны принимать документы вот, у кандидатов. Вот. А в администрацию не ходили, сейчас пойдем вот. Просто а, мы да. ну, вот кандидат, я член избирательной комиссии Правда, просто из, как бы, да, из другого округа Поэтому я помогаю кандидату по выяснить информацию Когда она на начинает принимать документы mm -hmm. И, соответственно, официально, да, то есть нужна официальная публикация в газете о том, что выборы объявлены Спасибо, вы, что, что, что, что, спасибо, что в администрации, какие-то Да, хорошо, спасибо вам то, большое. Вам позвонили? Моя задача, чтобы вы не было а -а -а. Кто а -а -а, вам позвонил и сказал, это? что здесь? В。В, в, куску позвонили Я же сказал, что в Все тогда, спасибо. Вам сегодня позвонили или как? Отвечать не отвечать на этот вопрос. Нет, просто я спрашиваю подошел, Это... и спросил спасибо, да. спасибо большое. Если все хорошо, то... Да, да, все да. хорошо. Все, все, в, порядке. Что, не... решали, да, все в порядке, мы будем решать общественный порядок. Нет, не беспокойтесь, мы все политические, мы все знаем. Вот. Вам ну, спокойная вопрос. служба. Главное, что не было, но мы сейчас общественным Все Само... хорошо, не беспокойтесь. Сходите. Может, у нас есть какие-то списки, я не знаю. Мы этим не занимаемся. Я понял. но ну, добро. Да, вот. Спасибо. Спасибо Все, спокойная спасибо. служба. Спасибо. Все, спокойная служба. Я правильно понял, что полицейскому позвонили и сказали, чтобы он подошел к нам? Значит, поскольку у нас над головами висят камеры наблюдения, то, соответственно, нашлись бдительные граждане, которые сообщили местному участковому о том, что здесь находятся какие-то подозрительные граждане. Вот, и, соответственно, участковый решил подойти и выяснить. Вот, но сделал это соответственно, в, четко, в четком соответствии с федеральным законодательством подошел, просто поинтересовался, кто мы и чего мы. Документы он у нас не проверял, потому что никаких законных оснований для проверки у нас документов не было. Он посмотрел, что мы вменяемые, мы посмотрели на него, что он вменяемый, ну и, соответственно, пообщались и разошлись. Совет участкового дойти до районной администрации и попробовать узнать там, где же все-таки находится из трех адресов, где все-таки находится избирательная комиссия муниципального округа Кромверский на Большой Монетной, на проспекте, ой, на улице Ленина или на Малой Пушкарской. То есть есть три адреса минимум, где они могут находиться. Давайте к ближайшему адресу подойдем. Нужно пройти абсолютно все эти моменты. Значит, вот здесь на сайте Кронверская указан адрес Ленина, 12, дробь 36. Не, ви не видно. Ага, так. Вот, соответственно, у нас есть три адреса. Еще раз повторю. Большая Монетная, дом 1, дробь 17. Это угол с Кронверской улицей тоже дом 1 дробь 17 мы же вот находимся 1 17 вот 1 17 вот здесь 1 17 и вот здесь 1 17 угловой дом да? а, дальше у нас есть ленинский улица ленина 12 дробь 36 и большая пушкарская ой малая пушкарская сейчас извините точно скажу адрес вот я на всякий случай скрины сохраняю так что если что как мы говорится о к... малая пушкарская дом 36 совету. Ну, пошли к муниципальному совету, это улица Ульца Ленина, 12, дробь 36. Да, все верно. Хорошо. Айда. Айда. Друзья, мы продолжаем вести трансляцию. Кто в Петроградском районе, кого волнует тема выборов, присоединяйтесь с нами. Вы можете наблюдать а, за нашим передвижением. Все происходит в прямом эфире. Мы отходим от этого адреса, Большая Монетная, дом 1117. По этому адресу расположено ИКМО кромверская но нету никаких информационных табличек нету никого на месте вообще нету никакой информации мы обошли весь дом чтобы показать что здесь и кМО в данный момент отсутствует все те же самые процедуры были сделаны и ранее то есть каждый день кандидаты подходят к ИКМО и фиксируют то, что их здесь нету. А, здесь сейчас мы разыскивали, да, мы видели таблицу, там активисты разыскивают членов ИКМО. Также а, мы составили акт, то есть о том, что в данный момент по данному адресу не работает ИКМО. Мы сейчас идем в муниципальное образование кронверская совет и, и администрация, администрация. да где расположен совет и администрация чтобы проверить может быть там есть информация о том может быть какая-то новая информация может быть какая-нибудь а, табличка до да, появилась внезапно о том где находится муис икмо о том как работает икмо Сейчас мы идем как раз в муниципалитет. Сегодня, значит, я говорю сразу, что сегодня суббота, и они могут не работать. Но ИКМО во время выборов, они, естественно, работают и в выходные дни, потому что кандидаты в будние дни могут работать, соответственно, днем не могут в нормальный график подойти. Соответственно, делается так, чтобы могли зарегистрироваться и работать в том Ой, числе я прошу и... прощения друзья один момент а, не по теме выборов просто по теме качества городской среды у нас комитет по благоустройству провел месячник благоустройства после зимы и вот я хочу показать вот просто этот переулок да вот он весь засыпан песком это песок с зимы да. здесь никаких строительных работ не проводилось то есть вот этот вот переулок не убирали ни разу После ну, друзья, да, это по другой теме немножко. Мы не делали замеры даже в этом году по пыли и грязи, потому что очень грязно было. А, мы в прошлом году 2 килограмма с квадратного метра собрали. В этом году а, но и так полный провал, поэтому Давайте еще бы и пыль. Бы. Так, мы сейчас у очередного стенда. Муниципальное образование Кромверское, смотрим так в прокуратура, Макаров, а, какие-то бесплатные юридические консультации и положение розничной торговли. И все, и днем России. Идем дальше, информации здесь нету об ИКМО. Не мы хотим также о том, что mm Сейчас я еще покажу один момент, объясняющий, почему существующих муниципальных депутатов нужно гнать сраной метелкой из муниципальных органов власти. Вот скверик. В нем дорожки засыпаны гранитной крошкой. Во время дождя, особенно во время ливней, всю эту крошку смывает на тротуар. Значит, это ответственно же Комитет по благоустройству, здесь губернатора надо менять, нет? Надо менять всех, надо менять губернатора, надо менять президента, извините, плохо работает зажигалка, поэтому. Вот. И самое главное, да, гранитная крошка, это в первую очередь не крошка, а пыль. И поэтому, так сказать, вот это все, когда люди идут по сухой дорожке, оно летит воздух, когда дорожка мокрая, все это прилипает к ногам, и вот выезд и выход из сферы выглядит вот так вот. Это называется благоустройство путинского периода. Идем дальше, попытаемся найти икно. Так, показывайте, ведите дорогу. Очень интересное это место. Именно здесь местные люди, у которого есть собаки, они выливают своих питомцев. Но это место не благоустроено для собачников совершенно. Тут, например, не наблюдается ни одной стойки с пакетами для экспериментов. я считаю неправильным и соответственно когда я буду муниципальным депутатом я займусь и этим вопросом значит нам пишет Светлана, что она попыталась дозвониться до администрации Петроградского района но слишком длинное сообщение Светлана я не смог дочитать что там дальше вышло может быть я со второго телефона попробую посмотреть все-таки полностью комментарий сейчас секундочку мы направляемся в муниципальное образование кронгерская чтобы посмотреть может быть там есть какая-то информация о выборах нет у меня не у него не, не, не выходят сейчас сообщения пока Могу прочитать только чуть позже. Так, мы идем на улицу Линина. Вот тоже самое показываю. Здесь я смело, да, ливнем вчерашнюю гранитную крошку. Частично ее подмели. Но гранитная пыль все равно осталась. То есть это то, что полетит в воздух, а то что мы потом будем дышать. Депутатов менять, губернатора менять, президента менять. Значит, давайте я поясню то, что рассказывает Дима, да, что нужно понимать, сейчас те депутаты, которые будут выбраны 8 сентября, они, в принципе, будут принимать решения за... Внутрь, за благоустройство внутридворовой территории Это у них основная, скажем так, самая большая часть финансирования, которая идет Но у них на самом деле еще 3-4 десятка полномочий Они частично дублируются, в том числе и с администрациями районов Но тем не менее, они отвечают за многие решения, которые происходят у вас э, в округе, где вы живете в том числе будут выборы губернатора. Губернатор так вообще, в принципе, за все отвечает. И когда выборы фальсифицируются, когда не допускаются независимые кандидаты, а, а проходят только, ну, скажем так, недобросовестные люди, люди, которые без чести, без совести, без знаний, да, и начинают управлять городом, то от этого страдают абсолютно все. Это касается благоустройства, уборки, потому что мы все этой дрянью потом дышим, от этого болеем. Потом мы идем в поликлинику, а там встречаем очереди, или же не можем записаться месяцами к врачу, или же идем в лекарство в аптеку, а лекарства, которые по квоте или по льготе, их раскупают за, за 5-10 минут. Ну то есть все это отражается потом на всей нашей жизни поэтому это очень связано я сам как активист этого ну только будучи активистом я понимал взаимосвязь и причем не с первого раза не с первого года будучи гражданином просто я этих процессов не понимал ну живу себе и живу работаю себе и работаю так ну что муниципалитет где где-то здесь Поэтому это все вещи абсолютно связаны. То, кто управляется городом, муниципалитетами, от этих решений зависят абсолютно все. Естественно, это же взаимосвязано. Так, вот там еще одно... Э, информ... Да, Светлана а, говорит, что дозвонилась до администрации района, и то, что а, в администрации ответили, что этим вопросом они не занимаются. Ну что, давайте тогда еще раз вот этот дом обойдем, просто покажем, значит, да. Нет, здесь должен находиться... А что, 36... 2 Друзья, мы разыскиваем сам муниципалитет Кромверская. Ленина же мы ищем, нет? Там Ленина пересечении. Так, друзья, откройте свои мобильные телефоны, пожалуйста. Назначьте точку и... Потому что чем мы путаем-то? Я... <связывая> Павел, мы сейчас э, у муниципалитета мы сейчас хотим здесь проверить наличие информации о работе кмо нашел? мы сейчас улица Ленина 12.36 поворачиваем по переулку как называется переулку? Малая Пушкарская, идем к муниципалитету. Дальше план пойти в библиотеку, не знаю какую, но пойти в библиотеку. Каменностовский 34, вот такой у нас пока маршрут. Уважаемые, скажите, пожалуйста, муниципальное образование Хронверский в этом доме где находится? Через дорогу, я вас понял, спасибо. Нет, это здесь только объявление. Ну, сейчас... ну, не объявление, а щит информации. Ну, вон Настя пошла, она уже прошла мимо дома 12.36. То есть дом 12.36 по Ленинскому, просп... по улице Ленина, и дом 12.36 по Малой Пушкарской, фактически это один и тот же дом. Значит, сверяем со скринами. соответственно местная администрация ленина 1236 и малая пушкарская дом36 то есть это вот один и этот дом и снова вот то есть снова нет никаких табличек снова нет э, никаких обозначений так. здравствуйте подскажите а пожалуйста муниципальный округ вот здесь есть такой -то? мультипальный совет кроме малая малая пушкарская дом 36 нет здесь был, был ой да спусти, пожалуйста вот это это вот это муниципалитет вот вообще да, муниципальное образование найти все точки где мы были на... Это оно а Есть Это фоточка оно. этого да, муниципалитета? Есть. Покажи Сейчас. Сегодня выходной день я думаю, вряд нет, сегодня. Сегодня Мы ищем нет, объявление нет. Самое Да, главное, мы... мы ищем объявление Что должна быть указана табличка Что здесь находится муниципальное образование Кронверское Таблички нет Вот, вот Соответственно... смотри, смотрите Значит, вот эта дверь и вот здесь должна быть табличка, значит коричневая дверь. Да. Это жалюзи, да, так сказать жалюзийная. А вы не пробовали с смотреть? А вон место флагов, да. Да, друзья, вот фоточка, это оно и есть. А табличку сняли, представляете? Вон там на месте должна была быть табличка. действительно. Табличку сняли. Вот здесь должна быть табличка, вот как на фоточке показано, да? Действительно? Да никуда я не приехал. Два не дня приехали, назад был да, здесь. Выборы, вот, действительно, ребята? <свят> <свят> <свят> так, <свят> давай с того же ракурса. Именно здесь, судя по фотографии, да. висела табличка о том, что здесь располагается муниципальный совет округа. <свят> как интересно. <свят> Так. Друзья, мы находимся в МЭ Кромверске. Давайте все сейчас. Здесь, вот напротив, есть информационное э, табло муниципального образования Кромверское. Показываю, что здесь информацию также не располагается о работе ИКМО. Да и даже о работе муниципалитета. Есть только информация о работе приемной Вячеслава Серафимовича Макарова. Вот. Но он нам не интересен, в принципе. Вот сейчас полиция уехала, поэтому мы приведем... Одиночную... Друзья, вот это муниципалитет, Эмо Кронверская, но все таблички сняты, мы поэтому еле-еле нашли его. Так, Димы Тошич, у Дмитрия Гусева пикет. А... Одиночный пикет в соответствии с 54-м федеральным законом и законом Санкт-Петербурга о публичных и массовых мероприятиях. Проводится четко в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Но и поскольку одинокий, одиночный пикетирующий может обращаться не только при помощи графической информации, но и при помощи речевой, я хочу обратиться к госпоже Памфиловой. Госпожа Памфилова, когда вы приезжали в наш город, вы обещали, что и муниципальные выборы, и выборы губернатора пройдут честно. А, к сожалению, мы видим, что вы Нам солгали Так вот, когда Владимир Владимирович Путин перестанет быть президентом Российской Федерации Таких, как вы, жалко не будет Друзья, вот мы Находимся у муниципального Образования Кромверское По адресу улица Ленина 36-12 Вот здесь по фотографии Сайта муниципалитета Располагается Как раз ну, муниципалитет, но нет ни таблички, ни режим работы, ничего. Даже табличку сняли. Вот так вот даже муниципалитет спрятался. Я понимаю, сегодня суббота, они не работают. Однако должна быть информация о открытом доступе, о том, что здесь в принципе располагается орган муниципальной власти. Поэтому сейчас мы напишем еще один акт. И он будет посвящен тому, что... Демонтированы таблички на здании, в котором располагается муниципальный совет и администрация А когда вы были последний раз Мы здесь? были 19 июня и составили акт о том, что нам отказались выдать решение о заседа... заседании, о том, что назначены выборы. А они подтвердили, что было заседание или ничего не сказали? Настя, попусти. А... Да, Сейчас я не могу Чисто. об этом ответить, это у меня муниципальная зафиксировано муниципальная на, на видео. Нам отказались это, э, муниципальный дать секретаря муниципального совета. Василия, да, местные жители подтверждают, что вот именно здесь находится муниципальный округ Ломберский. Да. Спасибо да. вам большое. А подскажите еще, пожалуйста. Помните, табличка табличка вы здесь, здесь табличка была? Была. Вот прямо на этом месте. Вот. Спасибо, Спасибо большое. Вам большое. Ну, вот смотрите, табличка, а мы пытаемся... а, вот здесь покраска, да, и видно, где uh, убрано, они ее да. демонтируют, а, убирают. Убер... Да. Друзья, вот она здесь, табличка, которая, но она снята. Вот место таблички. Ну, самое главное, что вы подтвердили, что муниципальный вопрос. Да, конечно, я вообще обучала, думаю, заново сейчас, здесь, я, да. я хочу сказать, я был выходной думаю, вот никого нет, мы с ним очень дружим. Я знаю главного здесь, господина Матюшина. Да, Матюшина, с которым мы вообще-то в дружбе. Он из них один из... при. Вы что, записываете? и у нас прямая трансляция извините все все все, все мы не будем это не, не не не все нормально это прямая трансляция не буду тогда пока вы не хотите правильно все не надо тогда я сбоку. друзья вон там место флагов должно быть в принципе ну, должен быть флаг на фотографии стоит были флаг петра ой, не этого петербурга и россии Здесь была табличка, но ее нету. Значит, нам придется разыскивать муниципальное образование Кромверского. Ну, разыскать его мы фактически не можем, потому что из тех трех адресов, которые обозначены на сайте и в поисковых системах, мы проверили уже все три адреса. Мы проверили большую монетную, 1.17, угол Кромверской улицы, 1.17, мы проверили улицу Ленина, 12 дробь 36. И сейчас мы находимся на улице Малая Пушкарская, дом 36. В поисковике фотография муниципалитета с табличкой есть. Здесь табличка демонтирована. То есть совершенно понятно, что муниципалы пытаются скрывать выборы. Остается найти библиотеку и попытаться найти номер газеты, в котором указано, что выборы есть. 19 июня мы были на этом самом месте и мы на видео зафиксировали что табличка здесь есть соответственно видео будет размещено и вы все увидите сами так ну что давайте идемте в библиотеку, в библиотеку тогда да, идемте. Библиотека однако есть. сегодня библиотека в принципе не работает а не работает да, нет а если она не работает давайте да. проверим да. а, все-таки потому что если не работает то тогда нет смысла идти да. Мы там точно должны зайти внутрь. Да, мы э, находились э, около библиотеки и попытались попасть внутрь э, 20 числа. Э, и мы также не смогли этого делать, о чем э, написали акт, о котором говорится. Мы... Бутурлина В и Канаплин, пришли 20 июня 2019 года в 15.30 в СПБ ГБУ, централизованная библиотечная система Петроградского района. В ней как раз и хранятся контрольные экземпляры, потому что в обычной библиотеке нам не предоставили просто газету. Так, но доступ в ЦБС закрыт, то есть на домофонный звонок реакции ответа нет и на и стук в дверь тоже нету а и на звонок и стук в дверь которая непосредственно принадлежит cbs и располагается в мкд на первом этаже у нас не было ответа ни откуда о ребята я нашел ферическую вещь значит муниципальный округ кронверский издательская деятельность округа Специально увеличиваю. Дата изменения, издательская деятельность округа, последние изменения 22.01.15 года в 22.55. То есть здесь теоретически должны быть размещены все номера газет, которые, так сказать, публиковали в округе. Но вот последнее обновление на сайте от 2015 года. То есть решение о выборах у них от 13 года по нарезке округа. Последняя газета у них, согласно сайту, издавалась 22, .15, 22 января 2015 года. Сейчас, я напомню, 2019 год, то есть, четыре года на сайт не обновляется. Это говорит о качестве муниципальной работы, ну и, соответственно, о качестве администрирования и в округе, и работе, работе с информацией. Можем дойти до районной администрации, найти дежурного по районной администрации. Или в э, тик, тик, да, тик, тик. Тик не ни при чем. Тик тут вообще ни при чем. Он мне, в ответ, заикнул. Это есть. абсолютно а, Соответственно, у нас есть два варианта. Мы можем пойти в администрацию, и мы можем пойти ко мне во двор, и я вам покажу, что я сделала в своем дворе, и почему я хочу делать это по всему муниципальному округу Крондерс. А, Потому что у меня достаточно Значит, смотрите, результаты? в администрацию звонили и говорят, что они этим не занимаются. Это не их компетенция. Ну, соответственно, что мы имеем? Мы библиотека имеем... не работает в субботу. И я вот сейчас проверил, закрыт. А, так, одна закрыта с декабря. Да, это библиотека на Большой Пушкарской, там э, ремонт. А да, другая, да, ты которую можешь. ты сказала, на Кромверском, она работает только с понедельника по пятницу. Да, да, да. Сейчас библиотеки не работают в принципе. Ну, как и позавчера Н... и вчера мы уже говорили А что, том, что, вы ходили в библиотеку, вас пустили хотя бы внутрь или что? А, а, повторюсь, мы пришли в библиотеку, которая располагается а, по адресу а, Большой проспект Петроградской стороны, а, дом 74. Вот. В эту библиотеку мы спокойно зашли и пообщались э, с дежурным библиотекарем и с м, человеком, который, в принципе, заведует этим учреждением. А, вот. И спросили у нее, есть ли у вас э, газеты муниципального образования «Моу Кронбергская», свежие выпуски за последние две недели. Да, Нам да, ответили, да. что нет. Обычно все выпуски им приносят, и они размещают их э, просто на столике с которого избиратели, ой, не избиратели, просто граждане приходят и забирают. У них нету контрольного экземпляра, но зато контрольный экземпляр есть в, в библиотечной системе, которая располагается буквально напротив, в том же дворе, по адресу Каменостровский 34, и мы сразу же пошли туда, пришли к этой библиотеке библиотечной системе и попытались попасть внутрь, испробовали домофонный звонок, стук в дверь, по счастью, эта дверь внешняя была открыта и мы смогли непосредственно попасть к двери именно этой библиотечной системы, также попытались в звонок позвонить, также попытались стучаться долго, ничего не сработало, расписание висит, что в данный момент 15-30, в пятницу эта библиотека, библиотечная система работает, но никого там, в принципе, не оказалось. И мы не смогли получить контрольный экземпляр. Любыми способами а, здесь, в МОК пытаются скрыть от нас решение о заседании, а, о назначении выборов. Вот так вот. Так, друзья, ну смотрите, я подытожу тогда, потому что библиотека сегодня не работает. Мы сейчас находимся в муниципальном образовании МККРОМВЕРСКОЕ в Петроградском районе. Сегодня мы зафиксировали, как независимый кандидат хотел подать документы в ВИКМО КРОМВЕРСКОЕ, чтобы зарегистрироваться или вообще понять, какую информацию, какая информация есть по э, выдвижению назначения выборов. Мы пришли на адрес, где указан на сайте, э, где находится ИКМО. Там никого не было, там нет табличек, что располагается ИКМО, там нет режима работы, там нету ничего. Соседи нам подтвердили, что да, действительно в здании находится ИКМО, э, но никого нету. Мы проверили все остальные двери, чтобы, ну, может быть, где-то они в другом, другой вход у них нет, все. Все проверили, нет Действительно нигде не нашли ИКМО Что вы понимали При объявлении выборов Считается, что здесь уже выборы объявлены Просто о них тщательно скрывает В Петроградском районе ИКМО должны работать постоянно Но их нету Потом мы пошли на, По адресу Улица Ленина Дом 36, корпус 12 в муниципальное образование Кронверская, оно сегодня не работает, но оно, может быть, какую-то информацию здесь мы бы могли найти о работе ИКМО, может быть расписание про самого муниципалитета найти, чтобы в дальнейшем поинтересоваться. И вот мы пришли у ИКМО, мы сейчас, ой, у не ИКМО, а у муниципального образования, вот администрации, где располагается совет, но как мы видим, все закрыто, все под жалюзи. Сейчас там, где э, даже табличку демонтировали о том, что здесь находится муниципалитет Местные жители подтвердили, что да, это здесь находится администрация муниципального образования Но, к сожалению, их э, нету Табличку даже убрали И просто вообще настолько спрятались, что ничего, никакой другой информации нету мы все это зафиксировали и в видеотрансляции и мы оформили акт. К сожалению, горе-сберком не дозвонились по телефонам, указанным на сайте. Мы дополнительно еще сделаем э, жалобы в, в, ну, через электронные приемные. Естественно, э, поступят от э, кандидатов э, соответствующие жалобы в прокуратуру, в горе-сберком, в э... Этот в цик, то есть вот вот даже вот с, с одиночным пикетом встают, чтобы обращается Келли Панфилова, это председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, чтобы она помогла найти выборы в шести муниципальных образованиях. Петроградского района Санкт-Петербурга, Эмо Петровский, Аптекарский остров, Посадский, Чкаловская, Веденский и Кромверская. У меня точно есть информация по Петровскому, Веденскому и Кромверскому, что похожие ситуации также там происходят, не даются газеты, нет информации, нет уведомления о, том, о назначении выборов, ИКМО не найти, Муниципалы отказываются комментировать э, ситуацию с назначением выборов. Поэтому приходится обращаться вот с Келли Панфиловой, председателем Центра Сберкома. Настя, листик а, еще посмотрю. А в связи с тем, что мы не смогли также найти и муниципальный совет, мы хотим развести, разместить здесь еще одно объявление. Оно будет похоже на это. О, шикарно, ребята. Чем дальше квест, тем интереснее. Значит, захожу на сайт опять Кронверска, кликаю кнопку «Муниципальный совет». И вот загружается значит, информация, значит, герои возвращаются домой. Про, так сказать, героев прошлого. Дальше размещено обращение временного исполняющего обязанности губернатора Беглова. Реклама его передачи, которая называется «Губернаторский эфир». Вот, мотаю до самого низа. Экскурсия по рекам и каналам. Экскурсия в Ирониенбаум. День медицинского работника, обращение Макарова. Горячая линия в прокуратуре. Путешествие в древнюю историю Руси. Снова Беглов и, так сказать, его губернаторский эфир. Информации по, собственно говоря, муниципальному совету в разделе «Муниципальный совет» на сайте нет. Сейчас попробуем еще раз быстро. Так, глава муниципального совета. Значит, глава местной администрации МО «Кронверская» Соколовский Андрей Анатольевич. У нас он есть на видео. Да, значит, а заместитель -го главы года. местной администрации Мешкун Николай Владимирович, отдел благоустройства Киареско Василий Анатольевич, отдел бюджета Мокрикова Елена Александровна, отдел образования Шутова Юлия Юрьевна, а не дочка ли это того самого Юрия Шутова? Дальше отдел опеки и попечительства Лебедь Мария Владимировна, организационный отдел Приходько Ирина Юрьевна, правовой отдел Спичкин Михаил Александрович. То есть вместо того, чтобы разместить здесь раздел как бы муниципальный совет, здесь размещены полный да, просто список местной администрации. Исходя из этого, можно понять, что люди, которые работают в муниципальном образовании «Кронверский», не понимают разницу между муниципальным советом и муниципальной администрацией. А, как говорится, делайте выводы о компетенциях. Сейчас попробую еще раз зайти. Да? Значит, здесь три раздела. Общая информация... А... Очень быстро сайт переключается, поэтому все время... Да, дело в том, что сайт у них действительно очень неудобный. Информацию на нем искать для жителей, ну, крайне неудобно. А и мы просто пытаемся найти список муниципальных депутатов, которые представляют наши интересы на данный момент. Вот. и не можем, не можем. Вот, сейчас, соответственно, чтобы, я кликну, что называется, для клик... контроля. здесь, а... потому что они также потерялись. Вот, то есть кнопка ЧПРГ, местная администрация и кнопка. и кнопка муниципальный совет, они фактически продублированы. Значит, Светлана позвонила в администрацию Петроградского района, сообщила о том, что отсутствует муниципальный совет. Приняли заявку, но сказали, что этим занимается только по будням вопросов поисков муниципалитета администрации. Что, мы без имен это объявление делаем? Или лучше имена вписать? Как ты считаешь, Дмитрий? Ну, имена перечислены здесь. Как говорится, для будущих люстраций, соответственно, все понятно. Вот. Поэтому имеем то, что имеем. Как говорится, Путин Эй. не вишен. Припиши, Путин не увечусь. Это на мое усмотрение. Я бы хотела оставить немножко другую просто фразу. И муниципальный совет просим граждан найти потеряшек или как это? Помогите найти. Помогите найти. Потеряшек. Помогите найти. Нет, дело серьезное, реально. Ну, целый совет, целая администрация МО Кронверская потерялась и КМО. Там тоже десяток человек потерялось. Дело серьезное? Да, потому что сроки подачи документов истекают. И просто люди не смогут получить своего представителя в муниципальной власти. Значит, по срокам с момента объявления о муниципальных выборах у депутата, у кандидатов есть 20-дневный срок чтобы зарегистрироваться причем происходит это следующим образом вы подаете документы и потом э, собираете э, подписи скажем так или же вы подаете уведомление от партии если вы собираете подписи то в течение 10-дневного срока вам должны проверить э, все ли правильно заполнено а вы там на нет, Привет, Маша. Там сейчас присоединился Павел Горячкин, привет. редактор привет. издания Носкоп. Привет. Он сейчас все профессионально оформит. У а, тебя есть оборудование, все такое? Запиши комментарии Насти, Дмитрия, как они. Я-то у меня все прямая трансляция идет. А, так вот, друзья, 20-дневный срок. И, например, если объявились а, выборы о том, что они вот как например в некоторых а, муниципальных образованиях, 9 июня а сегодня 22 уже то даже если на днях появится информация что 9 были объявлены выборы у вас даже менее 10 дней остается и получается так вы подадите документы а вам проверят найдут ошибку какую-нибудь например и все комиссия и, комиссия и вас снимают документы в течение 10 дней и как вы думаете на какой день они их все-таки проверят и дадут нам их исправить? Именно в последний день подачи документов. Отгадайте, что произойдет в последний день подачи документов. У ИКМО выстроится очередь. Очередь из мужчин очень крепкого телосложения. Вот. И... Как, как было на выборах 2014 -го года, когда там стояла банда ГПТ. Так сейчас и уже упитало. очереди из этих стоят уже в московском районе. Господа, спортсмены, вам тоже хочу сказать, Путин не вечен, потом будет стыдно. Итак, мы разместили два объявления о потерянных людях. Надеемся, что мы сможем их найти. Паш, здесь а, это муниципальное образование. Они даже свою табличку сняли, да, смотри. Они даже табличку сняли, это просто фигнес. Так. Ты возьмешь интервью и запишешь у Насти, у Димы... Я сегодня тоже как корреспондент. Правильно, заберусь. Нет, к нам походил э, УИКМО, полицейский, участковый, и говорит, кто-то ему позвонил, сказал проверить, кто тут, что тут. Так, ну что, Настя, Дмитрий, дадите комментарий для Павла. Конечно, да, мне есть что сказать. Ребята, нас уже пасут курсара. Вот полиция. Вот сейчас собирается к нам подойти. Вот они. Раз, два. А, целый ВАЗик приехал. Целый ВАЗик, я видел три сотрудника. Строградской стороны и сегодня я пытался помочь своей знакомой Анастасии Бутурлиной найти муниципальный округ Кронверский, найти муниципальный совет округа Кронверский, муниципальную избирательную комиссию и муниципальную администрацию. Мы побывали во всех трех адресах, которые указаны на сайте округа Кронверский. Это большая монетная, дом 1-17. Угол с Кронверской улицы 1, дробь 17. Второй адрес это улица Ленина, дом 12, дробь 36. И, соответственно, тот же самый дом идет по Малой Пушкарской, дом 36. Что мы обнаружили? Мы обнаружили, что избирательная комиссия округа Кронверский не работает. Двери закрыты, составлен акт. По Малой Пушкарской, вот. Задраены, жалюзи окна и двери, и самое главное, демонтирована табличка о том, что здесь находится муниципальный совет. Вот теперь слово, как говорится, человеку, который пытается найти выборы. Да, 19 июня мы были на этом адресе, и табличка еще была. То есть ее демонтировали в течение этих двух-трех дней. Что хотелось бы сказать, я иду в муниципальные депутаты только потому что я хочу сделать наш район лучше, зеленее и меня волнуют в основном эти проблемы и я искренне не понимаю почему местных жителей не допускают вообще никак до управления своим же районом, своим же муниципалитетом мне кажется эту практику нужно срочно прекращать иначе Наш муниципалитет подвергается реальной опасности, если нет э, людей, которые представляют интересы народа. Э, фас... Я хотела бы сказать о фасадах очень много слов, я хотела бы сказать о озеленении очень много слов, я хотела бы сказать очень много слов о том, как у нас кронируют деревья. Это высокие пни, которые не имеют листы. и спустя несколько лет э, после того, как их порубили, лишили э, веток. Они просто умирают, потому что они лишены питания. Очень-очень много проблем, на которые, на которые людям, которые сейчас стоят на муниципальном совете, наплевать. И они, к сожалению, пока что делают свою работу не всегда качественно. И я очень рада буду им помочь э, как-то защищать права граждан может быть в другой манере то есть действительно общаться со избирателем и действительно слышать его жалобы и реагировать на них и исполнять их качественно меня еще раз повторюсь зовут Бутурлина Анастасия я местный житель и я буду выдвигаться по МОО Кронберское спасибо вам большое что тебя за Лупа в руках? у меня Лупа знаете, в течение нескольких дней мы ходим по Малокромерской и пытаемся найти решение заседания. И это никак не получается. Именно поэтому я решила сегодня выступить немножко в манере Шерлока Холмса. У меня даже есть шляпа и пальто, но не могу их одеть, сейчас очень жарко. Вот. И, соответственно, у меня остался один единственный какой-то доступный инструмент. Это лупа. И даже с помощью нее мы так и не смогли обнаружить ни муниципальный совет с администрацией муниципальной, ни икмо избирательную комиссию. Я чувствую себя совершенно беспомощно в этой ситуации, именно поэтому я привлекла людей, которые как-то смогут осветить эту ситуацию. Потому что мы, местные жители, вообще бессильны против тех людей, которые сейчас должны управлять... В власти, и муниципалитету, и в администрации. Все возможности перекрываются. Доступ по газетам невозможно получить. Невозможно получить и э информацию с сайта МОО «Кронверская», потому что там она должна была быть уже размещена. Пожелайте мне удачи в этой борьбе, потому что сейчас я потрачу очень-очень много нервов в эти несколько недель. и Помолитесь за меня и пожелайте мне победы. Вот над этим. Вот всем. Спасибо. Так, Дима куда-то пропал. Мы заметили, да. что к нам подъехал наряд полиции. Целый ВАЗик. Я заметил троих человек. Они вроде собирались что-то подойти. А вон они, кстати. Дима, по-моему, наверное, к ним. А, ты здесь. Я думал, ты пошел к ним. А так, я ну чего? Еще... Я думал, мало ли ты пошел разбираться. Так, друзья, ну что, мы заканчиваем нашу трансляцию. Я надеюсь, полицейский... Или давайте немножко отойдем все-таки. Мало ли, может быть еще полиция. Я, я предлагаю пройти мимо полиции. Вдруг они нас о чем-нибудь спросят. Хорошо. О, Путин вел войска в Беларусь. В смысле? Новостная лента. лента. Путинские войска на эшелонах вошли в Беларусь. А что они там делают? Не знаю. Ой, извините, ничего страшного. Все целые, все здоровые. Так. Ну, пойдемте сейчас тогда отойдем немножко, посмотрим, будут ли вопросы у полиции к нам или у нас в да, полиции. Так, я уже постояла с этим пикетиком полторы ну, минуты. Настя, все, что ты делаешь, ты делаешь, что у тебя паспорт с собой есть. Да, у меня есть. Ну и все. Ну что ж, господа, пойдемте дальше. Так, сейчас мы выправляем. Сейчас мы просто перейдем э, в сторону твоего дома, да, да. ребята идут в метро, но самое главное пройти на сотрудников полиции, четко соблюдая правила дорожного движения, да. и посмотреть, приехали они специально за нами, да, на Значит, это здесь, наверное, шутка уместна, там, не знаю, вас убивают, ищите полицию, ее нету, вас грабят, ищите полицию, ее нету. Вы подаете документы и зарегистрироваться в ВИКМО, там муниципальные депутаты, полиция тут приходит. Да, да, все, что да полиция вот, что-то... Да беги, ладно. Снимай, снимай, снимай, беги, беги, снимай. Сейчас срывать будем, снимай. Да ладно, вот, цир... давай, ты быстрый, так а полиция работает. Ой, давай, я, я поле Давай, быстрее, быстрее. <смех> полиция, он... А, да, все-таки полиция, она пришла по тому, чтобы... <смех> вот она, полиция, вот вторая полиция. Смотрите, один, одна полицейская машина, вторая. Машина полиции. Ну, Две хорошо, машины. быстро реагирует, хорошо работает полиция у нас. Да. Пытаются найти избирательную комиссию для Избирательную комиссию найти не можем, муниципальную администрацию найти не можем, муниципальный совет найти не можем, поэтому вот развесили такие объявления, чтобы хоть граждане нам помогли, может вы нам поможете, где найти избирательную кого? Значит, избирательная комиссия должна находиться, большая монетная, дом 1-17, угол с Кронверской улицы, 1-17, а администрация должна находиться по адресу улицы Я Ленина, 12-36 <свят> и по адресу... Вот, и по адресу Малая Пушкарская, дом 36, соответственно... Уцковый. Вот, значит, обратите, пожалуйста, внимание, что табличка, с, на которой должно быть написано, что здесь ополка находится, она демонтирована. Ну, мы вот сюда, и все закончим. она хочет быть муниципальным депутатом пытаемся найти избирательную комиссию спасибо вам большое тот момент когда полиция Петроградской стороны уже знает меня по имени по отчеству вот очень приятно вежливые сообщают ну то есть общаются вежливо в четком соответствии с вз номер три в общем, я пока доволен. Остается только обжаловать в суде незаконное задержание, которое у меня было пару недель назад, за то, что я якобы стоял на ступеньках церкви и матерился, хотя на самом деле меня задержали в 50 метрах от этого места, вот, за то, что я просто стоял на улице. То есть, когда я стою в пикетах, меня винтят, но не штрафуют, а когда я просто стою на улицах, меня винтят, штрафуют, ну и, соответственно, мы все это обжалуем. Вот. Но мы понимаем, что бумажки долго не провисят, во всяком случае мы как бы сделали все возможное для того, чтобы найти потеряж. И постучались, и позвонили, и по телефонам звонили, но теперь остается только такой вот. -то. Да. Тут ну, хотя ну, бы теперь... идет звонок, в Викмо нету звонка Да, даже. кстати, Викмо нету звонка, там видимо домофон полностью отключен, чтобы им не мешали. Вот. Так что имеем то, что имеем Значит, Сразу поясню, приехало две машины полиции Раз, два, три, четыре, пять Сотрудников полиции охраняют людей, которые пытаются найти выборы в нашем городе Госпожа Панфилова, вам большой привет Мы вас очень любим, очень ценим И самое главное, помним все, что вы для нас сделали и все, что вы нам обещали они сказали, почему они приехали? Нет, они не объяснили причину, потому что по закону мы ничего не нарушили. Вот. Но поскольку полиция, на мой взгляд, достаточно сильно зависит от административного ресурса, которым обладает депутат законодательного собрания Макаров, то они, естественно, вынуждены предпринимать ряд мер по недопущению скажем так правонарушений в нашем в муниципальном округе Кровберске. Как вы думаете, а можем ли мы им подать сейчас какую-нибудь жалобу? Например, что тут отсутствует табличка или что-нибудь? Ну, что они табличками не занимаемся, а вот, не занимаются, а вот если подать заявление о пропаже граждан, <laughs> то в принципе, наверное, это может сработать. Ну, я думаю, опять же, да, то есть, нет, то есть нет смысла кролить полицию, да, они просто выполняют свои обязанности, иногда фактически, иногда формально. Но по факту, есть, и... Одна машинка уехала, остались полиция, еще три сотрудника полиции, Пол получают звонки. А, значит, спрашивает, я должен это сделать. Соответственно, вы готовьте паспорта, вам сейчас будут что-то делать. Не, мне ничего делать не задают, не больше ничего не нужно. уже, может быть, не стесняются к нам подойти. Да не Максимум, что может сделать участковый, это сорвать вот эти листочки со стены. Но опять же, надо понимать положение человека, он. Человек служивый, человек подневольный И иногда вынужден выполнять Даже незаконные приказы Своего руководства Естественно, на наших глазах они ничего делать не будут Они подождут, пока мы уйдем После этого все демонтируют. Мы можем потроллить, постоять полчасика Если есть желание Не очень много его, конечно Потому что Не думаю, что Трансляция получится слишком интересная. Мы будем стоять. Здравствуйте. пожалуйста, по данному факту вы номер писать заявление? Обязательно. Да. Мы напишем Войдем? заявление. Войдем? Войдем а, в отдел полиции На каком основании? И, и, у вас есть желание и... написать? Заявление, у, нас пока есть, пока значит, у нас есть заявление написать заявление в городскую избирательную комиссию ну, вот и в Центральную избирательную комиссию как бы, в городе Москве госпоже Панфиловой. Это мы, соответственно, и сделаем. А по поводу пропажи граждан, я думаю, должны заявлять в первую очередь их родственники, потому что. Если... документ, а, давайте сначала подойти, представиться. Здесь служебное и удостоверение. И я не обязан выкладывать. Так. Ваше учреждение. Большое, а, объяснить опасны, объяснить опасны, причины обращения гражданина в соответствии с федеральным законом номер 3. Вы не можете проверять мои документы. Вы не, нет, секунду. Вы основание. обязаны обосновать вы заявление граждан. На Значит, я я, я, вас услышал. я требую от вас объяснить, на каком основании вы подходите к гражданину и просите у него предъявить документы. Вы что, стоите? Вы что? У вас какие-то проблемы тут? У меня, проб... да. у меня а, проблем да. нет. Нет, мы, просто, мы просто ищем избирательную комиссию. Да, и не можем найти. А сейчас, ну, совершенно. надо будет вот, и доставим. Я, я, знаете, первый раз. Да. У меня 12 задержаний за полгода. Да. да. Да. Если есть желание написать заявление, могу от вас принять прямо то. Нет никакого желания, господин майор, все в порядке Мы просто пытаемся реализовать избирательные права гражданки в части участия в муниципальных выборах Спокойная служба Спасибо, ну тогда ладно Ну вот, как видите, незнание федерального законодательства Законодательство от ответственности не освобождает, а знание федерального законодательства иногда позволяет не быть доставленным в отдел полиции. Вот. Изучайте федеральный закон номер три, это закон о полиции, изучайте закон о выборах, изучайте закон... Санкт-Петербурга о публичных мероприятиях, Федеральный закон номер 54 о публичных массовых мероприятиях. И 141 статью Уголовного кодекса тоже нужно некоторым людям изучить. Вот, Так что, как бы, подстоим, посмотрим, что будет дальше, но думаю, что дальше будет просто, когда мы уйдем, эти бумажки демонтируют. Ну, собственно говоря. Ничего интересного. Ничего другого они пока в рамках существующего закона сделать не могут. Они просто устранят э, повреждения благоустройства фасада. Подожди, они же не должны они этим заниматься. Устранять. Понимаешь, понимаешь, по закону не должны, а по факту, если начальство распорядилось, выбор-то у них небольшой. Что вот. делать? Придется пока, бумажки срывать. Вот, пока у нас нет э, честно избираемой районной власти, пока у нас нет честно избираемых участковых, э, местных судей, местных прокуроров, Полиция будет вынуждена заниматься исполнением воли своего руководства, а не защитой конституционных прав и свобод граждан. Вот. Но когда-нибудь мы эту систему изменим, будут у нас и выборные участковые, и главы районов. Вот. и Тогда полиция будет заниматься делом, граждане будут жить в безопасности, а муниципальные администрации избирательные комиссии будут находиться там, где им положено, на своих рабочих местах машинку в тенек просто передвинули так он там молодой человек в темных очках Это случайно не центр да да да он этот тоже из с участковым или с кем он подошел тоже советует курирует Штатск, вопрос, в штатском. да вопрос чем помочь гражданам по поводу так сказать их э, желание найти избирательную комиссию. Выясняется, полиция ничем помочь не может. Может только принять заявление или доставить для проверки э, установления личности. Вот. Ну что, я предлагаю идти. Вот, э, Зайдем за угол, вернемся через 5 минут и посмотрим на демонтированные да. листы бумажки. Не будем мешать заниматься их прямыми обязанностями. будем обязанностей. Что-то не получается с первого раза. Друзья, обзор на таблички. Участковый подошел и попытался их сорвать, но они скотчем приклеены. Поэтому ему просто не удалось их сорвать. что трясется камера если будут бояться снять эти листы интересно почему мы продолжаем вести обзор табличек которых разыскивается муниципальный совет муниципальная администрация члены квол Трансляция. Так, я пытаюсь найти фоточку. А, вот она, муниципальное образование Клонберзское. Да, да, а? не а, да. Продолжаем вести обзор наших табличек. Полиция там со штатным сотрудником Центра Э, наверное, просто Один там, еще полицейская машина Видите там? В тенечке ее просто передвинули Слушай, может мы это Через кто-нибудь может там, не знаю, через полчаса вернуться? Давайте сделаем так. Я предлагаю сейчас перейти дорогу, uh -huh. сделать кружок опять через сквер, вернуться и посмотреть, что будет с этой табличкой. Пускай думают, что мы ушли. Друзья, ребята хотят сделать эксперимент. Давайте так. Я просто прекращу трансляцию, а то мы уже час пятьдесят вещаем. Да, мы все посмотрели, конечно же, это цирк, когда а, полицию заставляют <свят> сдирать, снимать бумажки, в которых разыскивается ИКМО. А, слушай, наверное, у этого содра. Спасибо, не отключайся, мы вот здесь спрячемся. Значит, ребята, мы сейчас спрячемся здесь, зайди, зайди, зайди, зайди. Спрячемся здесь от да, полиции. Значит, мы спрячемся здесь от полиции, пускай думают, что мы уехали. Или ушли Вот, постоим здесь 5 минут Вот он тут, опять этот нас полил. Вот в там участковый Идет за нами. Ну приятно, что нас спасут, тогда пойдем дальше Ребят, сделаем небольшой Кружочек и вернемся просто хотела подать документ а такой цирк начался представляете полиция бегает Слушай, у меня был случай когда в двенадцатом году в кузьмова в ленобласти мы гнали за полицией, которая украла бюллетени это было очень смешно сейчас полиция тут кто кого Ребята, не прекращается красивее трансляцию не прекращай сейчас у нас начнется самое интересное да в чел каком смысле? Есть веские основания полагать, что нас доставят Почему? Потому что был мы был чела... по улице Был бы человека доставить всегда есть <связь> <связь> Так, тот уехал Ой, тут реклама какая-то Я решила переодеть Свою обувь и одеть кроссовки Потому а, что ну, Дмитрий, дома... мне говорит, Дмитрий мне говорит Что лучше быть в отделе в кроссовках Хорошо. Почему? А, потому что из кроссовок у тебя вымут шнурки, и ты испытаешь всю прелесть хождения в кроссовках без шнурков. Только из-за этого. Да. Ну ладно, все равно я слишком устала. Но за полтора часа мы не смогли подать документы и даже найти ИКМО. Вот, э -э и муниципальный совет тоже не смогли найти, и муниципальную администрацию. Да, как табличка. Да-да. Э, э здравствуйте. О, здравствуйте. Выбор, выборы тут ищем, разыскиваем, податься на выборы. А. -а, -а. Что за выборы? -то? Ну, у нас 8 сентября выборы муниципальных депутатов и mm. выборы губернатора. Вот сейчас мы пытаемся найти. Избирать комиссию округа Кромверский это невозможно сделать потому что нигде нет табличек нет таблички муниципального совета нет таблички местной администрации Вен. то есть но вот зато за нами ездит там два экипажа полиции бегает местный участковый которого дернули в выходной день вот и соответственно Да, да, вот так и живем доставить пока не пытаются но обещали так что делаем дальше ну я предлагаю все-таки цивилизацию в городском спрятать там сотрудников нету они отъехали они отъехали, но я полагаю, что они все равно держат нас под контролем. О, я что предлагаю? Зайти вот в этот дворик, спрятаться за кустами, подождать 5 минут и вернуться к Кронверскому, где уже наверняка бумажки будут сорваны. А мне кажется, что этот план не сработает, потому что они видят, куда мы ходим. Но попробуем. Да, я вижу, здесь есть парочку троллей, которые наблюдают. Навряд ли они напрямую передают информацию в полицию. Эти тролли из этих, из ä, Пригожинских, из Смольнинских. Поэтому ну мало ли может они же раньше держали, держали связь с администрацией и передавали сейчас не знаю ну опять же сделаем так как просят участники подождать немножко пять минут в этом дворе чтобы мы могли вернуться опять и посмотреть не убрали ли листочки с объявления морозыски людей, людей пропавшего Пропавших членов избирательной комиссии муниципального образования и а, саму администрацию. Я хотел твитнуть, потому что ну, это вообще так смешно. Mm -hmm. Сколько пять человек приехало, чтобы вот на наши. Пять человек на двух машинах. Один из них участковый. Теоретически участковый. Сегодня должен быть выходной день но его сорвали, и он за нами бегает уже почти два часа. Вот первый раз он сначала ходил возле большой Монетной, дом 1.17. Сначала он просто ходил, смотрел, потом подошел, спросил, не нужна ли нам помощь. Мы сказали, что не нужна, что мы ищем комиссию, и он ушел. Вот теперь его пригнали сюда для того, чтобы он проконтролировал, что происходит, так сказать возле муниципальной администрации. Ну, соответственно, мы подождем пять минут, сейчас вернемся к муниципальной администрации, и либо наши листочки висят на месте, либо их уже демонтировали. Вот я, как и табличку. Да, я mm -hmm. думаю, что, так сказать, мы таким образом сможем убедиться в том, что полиция Петроградского района очень тщательно оберегает тайну муниципальных выборов в округе Кронверский. Наверное, им это зачем-то нужно. Вот. Ни на что не намекаю, просто обращаю внимание на то, что полиция вместо того, чтобы ловить преступников, там, наркоторговцев, насильников, убийц занимается тем, что вот, бегает за политическими по всему городу. Вот. Но, с другой стороны, это хорошо, потому что, когда власть сменится этим, этим же самым людям, можно будет дать хороший, правильный, однозначно трактуемый закон, и тогда полиция будет заниматься делом в четком соответствии с законом, и, соответственно, это скажется на безопасности и на благополучие граждан. То есть, как говорится, нет худа без добра. Вот здесь я полицейских своими врагами не считаю, потому что в обществе, в принципе, без полиции нельзя. Там больше полицейских, меньше полицейских. Это следующий вопрос. Он решается через легализацию ношения краткоствольного оружия, как в Швейцарии, как в Техасе, как в Эстонии, как в Молдове. И, соответственно, уровень криминала соответственно, будет снижаться. Тех людей, которые служат в полиции не очень хорошо, можно будет переучивать на гражданские специальности, давать им возможность становиться программистами предпринимателями то есть работать где-то в гражданском секторе где они смогут получать большую зарплату и при этом не рисковать своей жизнью а участковых я говорю надо избирать тогда человек, которого выбрали жители, будет в первую очередь заниматься защитой прав и свобод граждан, получать он за это может тоже очень хорошую зарплату. Ну, простой пример. Допустим, на участке там проживает тысячи человек. Если с каждого человека на оплату участкового брать по 100 рублей в месяц, то зарплата участкового будет 100 тысяч рублей. Это более чем приличная зарплата, и за эти деньги человек будет работать все зависит от нас вот, а если посмотреть на новые районы там допустим один квартал это 4 тысячи квартирных домов в котором живет там ну там 7-8 тысяч человек соответственно зарплата участкового при тех же самых 100 рублях сноса будет тоже очень хорошая я так считаю так ну чего идем смотреть таблички -то. пойдемте да идем посмотрим Я в чудеса не верю. Я в этом случае... А, кстати, интересно, на Икмот тоже уже отклеены наши отведения, продажи деньги. Да, да. Да. да, я слышал, как он говорил по телефону. Это я должен сделать. Ну то есть вот. Ну, потому что это очень неловкая ситуация. Фактически мы наблюдали момент, когда сотрудника полиции по телефону принуждали к совершению незаконных действий. И сотрудник полиции эти незаконные действия не осуществил. Теперь у него наверняка будут какие-то неприятности. Но что могу сказать? Молодец, товарищ майор. Все сделал честно, по закону, грамотно. То есть, да, вот респект таким уществом. Вот В настоящий. чем респект, я так и не понял. Ну, понимаешь, когда человек соблюдает закон, да, принципиально соблюдает закон, даже вопреки, так сказать, незаконным распоряжениям руководства, то есть он фактически в какой-то мере идет против системы. То есть ему была дана команда, чтобы он нас доставил в отдел и там заявление написали? Значит, я думаю, у него была задача либо на доставление, либо на удаление бумажек. Но сейчас мы все увидим. Удивительное дело. Да, бумажки висят, их читают даже. Полиции нет, люди... Вот, Ну что, все хорошо. Вот. В очередной да, раз да, восхищаюсь действиями сотрудников полиции, которые действуют в рамках закона Ребята, респект и Не стали по... обслуживать и да, задворников. Не, да, не стали работать за задворников, не стали работать за политическую полицию. Э, четко выполнили свои задачи. Но я думаю, что э, привлечение к административной ответственности за нарушение благоустройства – это моя ближайшая перспектива. Так И хорошо моя. друзья мы прикрываем трансляцию спасибо что вы э, нас смотрели распространяйте вот, два часа мы в прямом эфире э, мы просто показали процесс подачи документов поиска икмо поиском му муниципалитета я знаю что в десятке других муниципалитетах схожая ситуация схожие проблемы поэтому друзья держимся боремся Ставьте лайки, репостите. Сегодня в 9 часов я проведу трансляцию, где я расскажу о всех тех случаях нарушения закона, фальсификации, кто такие муниципальные депутаты, зачем вообще это надо, чего они там делают. Так что следите эфир, он появится о, в петербургском гражданине, в кирпиче, у меня на стене, в команде красимир -Овранске. везде будет эфир. Так что до 9 часов следующий эфир про муниципальные выборы переговорим готовьте вопросы так что все всем пока спасибо что нас в